Здрасте. Здравствуйте. сотрудник полиции. Будьте добры, пожалуйста, включите мычки. Вы же все-таки на тротуаре стоите, правильно? Не нарушайте закон, пожалуйста. Закон не нарушайте, пожалуйста. Уважительный гражданам, пожалуйста. Пишите. Ну, к закону соблюдайте. Становится охладным, да? Сотрудник Представляете? Здравствуйте. Снова новыми Александр. Ну вот, неграмотный сотрудник полиции, который сидит в машине 5061, пошел опрашивать сейчас Рауса. Посадил его все в машину. Он ему не задерживает. Он его опрашивает. Но как нет? Он стоял, торговал при нас в прямом эфире, продал елку. А что вы говорите, что значит нету? А ваши сотрудники на машине 50-62, когда я им звонил, до этого, четко взяли и уехали. Я вам об этом говорил, что не забирают никого. Я дал ему такое указание, я сказал он с ним связаться, решить этот вопрос. Ну так торговля это продолжается совершенно спокойно, а Рауфа не забирают. Замечательно, потому что, еще раз повторюсь, вы вот реально позоритесь в прямом эфире, и вам доносят информацию, явно не то, что здесь происходит. Потому что картинку Это видят все. Раз туда. Хорошо, ждем. Спасибо. Ну, до свидания рано, друзья мои, мы еще позвоним обязательно. Но повторюсь еще раз, но посмотрите, какой бардак происходит. Я не знаю, сколько нужно заплатить за то, чтобы обосрать свой мундир, друзья мои. Я уже не знаю, какие слова там подобрать. Вот эти вот лица вот их опрашивают. Понимаете, их опрашивают. На них не составляют протокол. Он при нас елку продавал. Тысячу рублей, говорит, любая елка. И вот этот трауф лучше видим. И этот человек нам открыто говорит, что он является, что этого незаконно там. Ну, что сейчас? Подскажите, пожалуйста, вытяж ⁇ м ли вам Нет, они не продаются. Да? Уже нет? Нет. Там есть, через дорогу Значит, есть. Это незаконная торговля у нас, это все мусор. И, естественно, жителям нужно дать возможность донести все это до помойки. Здесь без сертификатов. До помойки донесет это тот человек, который... Здесь Почему нет? потому что я не даю разрешение. Нет, а я хочу, чтобы вы прославились. Вот ваша позорная сегодня Мы вас не снимаем, мы вас не снимаем. Мы вас фиксируем только. А при чем здесь главка? При чем здесь сразу Степченко и вы, и ваша работа? Вы находитесь в общественном месте, а не дома у себя. Себя. меня лично не надо снимать как понятно? это не а вы Я сейчас не снимаю вы, еще вы раз повторяю сейчас находитесь нет Давай. да вы делаете все что хочет это хозяин он вышел из вашей машины незаконный торговец вы пришли ему помогать а смещаешь, вы мои товары стоять. это Я не вышел... ваш товар это незаконная юга сотрудник полиции запрещалку тут включили выключите ее лучше и служите народу конце то концов А сотрудник полиции ничего не сможет сделать, потому что этот товар никому не принадлежит. принадлежит. Кому? У вас нет ничего. Это ваша елка? Положите на место и пойд ⁇ провоцировать людей. Нет, это ваша елка? Вы меня слышите? Это уберите. ваша елка? Все. Посмотрите, у нас сотрудник полиции защищает незаконные елки. Это не елка. Класс. Это не не елка. Это не елка. Вообще. Слушайте, вообще Я же понимаю, что вы за рейтинги будете таким образом людей, Сейчас войскому, 15 полиции, который продал Сейчас всю провокация Абсолютно, провокация понимаете? провоцировать людей. Да не надо никого провоцировать, нужно выполнять Я работу твою, говорю, абсолютно вы правильно. Что Ну какой скандал? Который вы здесь устроили. Какой скандал? Вы 7 дней что? осуществляете скандал. крышевание Каким незаконных елочных базаров в районе и рассказываете сказки. Значит, вы. Мы видели четко и ясно, базар, как сотрудник правоохранительных органов защищает незаконную елочный базар здесь и не дает вынести круглогабаритный мусор, мусор на помойку. И мы это, это все прекрасно понимаем. Четко и ясно, друзья мои. Звоним в МВД Калининского района и сообщаем, что их сотрудник, так ну вообще, шары поморозил, по-другому абсолютно не сказать. Он в открытую абсолютно это осуществляет. Так чего а вы да. защищаете? А он, пускай он защищает сам, самостоятельно защищает. Прямом. Я сам самостоятельно прямом, Сейчас если это его имущество, пускай выходит из машины, защищает. Вы-то здесь причем Вы-то здесь да. причем Значит, я здесь да. при Вы-то да. здесь при К этому имуществу никакого я. отношения я. вы не имеете, я. правильно? Ну, так же и вы абсолютно. А вы я и не трогаю. Так так ваш представитель обрадывает. трогает. Какой вы мой представитель? Я не знаю, кто он. с чего взяли, что он мой представитель. представитель Всегда у всех берет денег. С чего взяли, что это мой представитель? Кто-то ему заплатил. А у вас есть доказательства? Этому. Есть Если у вас есть доказательство вот того, мужчины, что человеку то заплатили деньги Предоставьте эти доказательства есть. Вот оно зафиксировано на видео Точно Диму так же. Как как ему заплатили Где ему четко дают деньги Нет, подождите, причем сейчас деньги? А что не надо заниматься пустословством тогда есть Понятно? Есть оскорбления личности Пустословством какое? В смысле, какое? личность? Видео зафиксировано Личность вот сидит сейчас Если не человеком так я как, скажу, это не Слушайте, Стоп, а в он законе, это, эта личность должна написать заявление. Конечно, мы оно сейчас. это пишет, мы сейчас. Но пишет заявление. Мы сейчас. Вот, тогда, заявление когда напишет, будет что? другой разговор. А и как его даже не трогают? Так вот, вас э, молодой человек мой? его трогает. Да, конечно. В смысле мой? Вы пришли пожаловались. И, и что дальше? Вот что дальше? Спасибо, я не имею права здороваться я с человеком, что? Зафиксировать. Да? Все фиксирует, как и сотрудник полиции бездействует. Была задержана. Вы Я спокойная, абсолютно, как мама. Мы сейчас разберемся во всем. Замечательно. Особенно вот господин Рауф, который является организатором незаконной торговли, и не имеет никаких документов. Вот думаете, думаете, что ты врешь, блин? Не в диалог. Документы у тебя есть. Убирайте елки, это как они тут незаконны. То есть вы даете совершенно спокойно, незаконным торговцам, забрать их елки. Вместо того, чтобы на основании статьи 27.1.0 вы обязаны эти елки как орудие административного правонарушения изъять. Это кто? Но вот этот вот гражданин даже руками его, сотрудник полиции хватается и защищает елки Рауфа. Все это записано. Этот позор, который происходит здесь, на территории района, свет подполковник. Сотрудник полиции, можно, пожалуйста, не курить с рядом с некурящими людьми? Какой людьми? Друзья мои, вот э, реально абсолютно сегодня происходит абсолютно открытое покрывательство. Незаконной торговли высшими должностными лицами Калининского района. Абсолютно. Остык. Да, подполковник, я Наглец такой, а? еще что здесь происходит. Саша, а ты можешь пояснить, кто это вообще? Это господин Куликов представился, ответственный по району, подполковник. Он или полковник, простите, пожалуйста, полковник Куликов, который четко и ясно сказал, что он будет разбираться. Вот машина незаконных торговцев приехала А, ну, тогда полковник Куликов прославится на тоже на весь интернет. Друзья мои, особо хочется отметить, что именно эта газель. Мы сегодня начали свои прямые эфиры Незаконные торговые точки. Совершенно эту машину дают, друзья мои, сейчас эти незаконные елки эти незаконные тобой. Там как говорится, вы А, да, Вы замка как я понимаю, да? Неплохо зарабатывается. сотрудники а полиции. Не Кровалев уже не работает в 15-м отделе? В да? замше ходят. И сумочки тоже дорогущие. Я в этом году 82-й отдел полиции торговля бахчевым прямо перед ним велась. Прямо перед ним. Две видеотрансляции, все, убрали. Жизнь, друзья мои, удалась. Хотите вести незаконный бизнес? Welcome to Калининский район, МВД Калининского района. Поддержит, друзья мои. Это защитник приехали, сотрудника полиции. Приехали, приехали, приехали. сразу, да. все отреагировали, приняли меры, стоящее руководство приехало. Это, во-первых. Во-вторых, здесь все являются гражданами России зеленые, красные, голубые паспорта. Не знаю, какие вы там говорите. Неправда, неправда. Незаконная торговля в Калининском районе. Ну, зеленый паспорт. Это. Вот Александр Виноградов, России. вот он. Я, в свою очередь, являюсь гражданином России. Продавцы поэтому... на этой точке с зелеными паспортами. Господин Прикожин, я обращаюсь лично к вам. Вот это лучший тролль, возьмите его на работу. -а. А -а -а. Возьмите. Вы будете ему платить законные 1100 рублей в день и тарелку супа ну, и он будет бегать часть, за активистами и рассказывать всякую ну, ерунду. Но... Да, да, да. Мы видим, здесь как вы законно 600. здесь зарабатываете на незаконном елочном базаре. Давайте мы расскажем о том, как вы Давайте. портите чужое имущество сейчас. Заливая его, заливая краской. его краской. Да, ну, естественно, на которое есть документы. Где? Есть Товарные, не а надо, нам вам... не надо, надо нам рассказывать, не надо нам рассказывать, не надо нам ничего рассказывать этого. Это все абсолютно бессмысленно. Крупногабаритный мусор валялся здесь, Никакого на дороге. Продавца при нас задержала полиция. Продавец был зеленым паспортом. Рассказывать нам ничего не надо. Кто вам это рассказал? То, что вы сейчас, вашим видом... Может, у него обложка была зеленая. А вы значит, что у него сейчас зеленый паспорт какой-то. Ну и что? Я не понимаю, у него на паспорте сейчас могла быть зеленая обложка. А когда он это сделал? Вот у нас идет трансляция час 50 и, и а, знаете, когда мы вот туда бежали, бежали, просто я не знаю, что мы там делали, и передали своему коллеге ваш чудесный аппарат. Конечно, поэтому можно рубить елки незаконно и продавать незаконно. Богатая страна. Богатый а, и добрый русский а народ. Что, допустим, вопрос такой вам небольшой, Конечно, да? Вот, вот небольшой. там законная торговая точка, которая заплатила налоги и аренда за земельный участок. А может быть, вы конкурент? Нет, я а, вообще да, не занимаюсь да, торговой. Я являюсь членом общественного совета при комитете по развитию потребителей. Заложенное обвинение, можно тоже статью получить. Заложенное обвинение, можно статью получить. Я? готов. все. Посмотрите, у нас незаконные вот здесь вот лица не славянской национальности, тоже, наверное, не имеющие, а, может быть, особо законной регистрации, но явно поддакивающие о том, что мы, смотрите, смотрите, убегает что-то еще смотрите, что Мы начали помечать елки желтой краской, для того, чтобы сотрудники полиции не отдавали эти елки обратно. И вот из-за этого произошло нападение на Аллу Андрееву. Покитано ему, открыто. Сумочку у господина полковника. Да, я тоже приметил, кстати. Завершие ботиночки тоже. Очень дорогая сумочка, друзья мои. Очень дорогая Маленькая сумочка. зарплата у сотрудников полиции меньше. Да, но... Поэтому адрес у гражданских 121. И не заканчивается. И почему-то вот ну, не заканчивается и не заканчивается.